Друзья, всем привет из солнечной Алании. Сегодня у нас плюс 31 градус, жара, море, солнце. В общем, погода стоит прекрасно. И по многочисленным вашим запросам сегодня мы пришли в один из магазинчиков Алании, а непосредственно магазин, где продают детскую одежду для девочек и мальчиков от нуля до 16 лет где находится этот магазин а находится этот магазин на пятничном рынке Совсем... напротив магазина руя кундура вот если стоять на э, против от магазина руя кундура мужского отдела прямо напротив этого магазина вы увидите вот такие вот цветные стульчики и столы одной из кафешек и пройдя мимо этого кафе вы попадете в магазин юксель бб в котором и продаются детские вещи. Поэтому давайте скорее пройдем, посмотрим ассортимент, цены. В общем, все, что есть интересного в этом магазине. Проходя мимо вот этих вот цветных стульев и столов. Буквально через пару метров вы попадете в магазин Юксель Бебе, и этот магазин работает уже 22 года. Представляете, на одном и том же месте магазин работает 22 года. И, как я уже сказала, здесь продаются товары для мальчиков, для девочек от 0 до 16 лет. Аттила Бей, владелец этого магазина, 22 года, он продает детские вещи в Аланье. Ben esas kendi işyerime 1997'de başladım da daha öncesinde çalıştım bu tür işlerde çalıştım ama kendi işyerim olarak 97'de başladım 22 yıldan hizmet veriyorum özellikle yerli ve turizm üzerine hizmet veriyorum. <gülüyor> Поэтому, друзья, в этом магазине все товары, которые есть, они все произведены в Турции и все из натуральных тканей. И если какой-то товар окрашен, то он окрашен качественными красителями. Дорогие друзья, здесь большой выбор брюк для девочек. И, э, конечно же, есть от Syferdan э, Onalk. От 0 до 16 лет. А тиловой некогда, Бу 85 вот такие вот панталоны, э, штаны. И есть, конечно же... Э, для маленьких девочек и есть различные цвета вот эти вот очень красивые 70. 70 лир посмотрите вот с такими вот красивыми стразами есть светлые модели темные выбунар б да и вот эти вот все модели есть как для маленьких так и для подростков черный цвет очень красивые модели есть и с жемчужинками со стразами есть mm -hmm. есть более простые вот такие вот модели просто одноцветные это все хлопок могу вам сказать <говорит> что <говорит> это хлопок 95 процентов хлопок и только 5 процентов лайкра все модели которые здесь представлены бе он uh -huh. от 5 до 15 лет до 16 лет вы найдете uh, брючки есть он uh... e, uh -huh. e, говорит что хотела uh, бы говорить что очень мало популярностью пользуется черный цвет и вот на он аут ящик вот на 16 лет слушайте, они даже мне поделили на 16 лет не когда панталон 85 лир 85 лир панталон на большой фиаткач? панталон на 50 лире 50 50 100 Цены на штаны, на брюки для детей от 50 до 100 лир. То есть цены от 50 начинаются от 50 лир. Также очень большой выбор. У солмачек Ага, вот эти вот брюки, джинсы, тоже 95 хлопок, 5% лайкра. И Атила бы говорит, что настолько качественный, что э, не теряют цвет. Ну, есть и более простые брюки, например, э, вот такие вот. Тоже с, с лайкрай. Пунар Окулучендоулур, да? Папик La, la mm -hmm. Можно, например, использовать их и как брюки в школу. Многие из вас, кстати, спрашивали, продается ли школьная одежда в Алании. Так вот, вот такого вот плана брюки, темно-синие, коричневые, да, вот такие вот светло-коричневые, например, Yine, можно носить в школу. И э, если вы хотите купить также школьные пиджаки, то ближе к осени пиджаки тоже появятся. Да, вот эти вот цвета, такие простые модели, которые можно носить в школу. Цены также начинаются от 50 лир и выше. Вот это самые маленькие брючки, которые есть в магазине, да, для очень маленьких детишек. 50, 55 пять лир до uh -huh. uh -huh. 16 лет можно найти здесь uh, брюки. Yani uh -huh. her, her, такой her вот такой вот темно-синий цвет очень красивый. Бучок взяли. Evet. Evet. И вы видите, здесь большое количество цветов, зеленые, бордовые, светлые, такого болотного цвета, темно-синие. Также, друзья, есть вот такая вот модель, в этом году очень популярная, на резинке. И снизу тоже на резинке Burada 100%, 100 э, хлопок <gülüyor> вот такая вот интересная модель и на самом деле он на чок рахат только для için. детей очень удобный вот такие yeah, вот yine... вот такие вот например темно-синие бэнда айны кулану а беним я не ласку сене карго панта у нас в бюклэрд биле модулы панталон называется карго, что на карго, Я бич А, пляж, пляжные такие yeah. брюки, да. Очень удобные, поэтому uh, обратите внимание, вот, uh, вот, вот, на эту вот тоже модель. Такие брючки на Кадар Тоже. Тоже от 50 лир и в зависимости от uh, <gülüyor> размера. <gülüyor> Большое <gülüyor> количество цветов. <gülüyor> очень удобные. вот эти очень красивые есть evet. серые светлые синие различные варианты renk, her, renk да. даже Böyle вот такой gibi. вот вот такая вот модель джинсовая uh -huh. uh -huh. evet, очень красиво полая кашу или по муклу куда сфер я штан он и киа шагадаргу он на суда большой очень выбор футболок цивиливать Bu 15 16 yaşа kadar gene hani yaka sade olduğu için genelde bunlar hem okula tercih edilen normalde de giyebiliyor Hı -hı. ve fiat фиатлар başlayan фиатлар t için. Için. bunlar da 25 лирadan başlıyor bebe boyları 0 boyları 50 milyona kadar gidiyor. 50 kadar много разных цветов Şöyle. да много разных цветов фасонов очень много разных моделей и цены от 25 лир есть вот такие Bunları вот спортивные сто процентов хлопок с лайкрай и тоже размеры от 0 до 16 лет. Произведено в Турции стопроцентный хлопок. Еще есть вот такая вот модель. Друзья, еще большой выбор вот таких вот костюмчиков для мальчиков. Смотрите, даже с бабочкой, брючки, рубашечка и э, жилет. Не когда был такой младший? Uh, 145 лир hı. стоит <gülüyor> вот такой вот набор uh, до e, işte, e, 12, 12 лет до 12, 12 лет есть вот такие вот костюмы да тоже разные цвета разные варианты также есть детские зимние куртки, осенние и весенние зимние куртки. Но поскольку сейчас не сезон, товар придет через 2-3 месяца. Есть вот такого плана. Есть вот такого плана под кожаную куртку. Стоит вот такая куртка. 150 лир. А есть пуховики вот такого вот плана. вебунарш он и керша, тоже до 12 лет на детей до 12 лет есть вот такие вот а, зимние курточки, синие и вот такая и вот такая вот красненькая. Внутри очень теплые. И вот такие вот интересные, интересная жилеточка угу. для девочек с а, таким вот такой металлической ткани и.. Интересная вот такая вот курточка для самых модниц. У Нека, Такая куртка стоит. E, 150 TL, 150. 150. Вот это стоит 150 лир, вот это стоит 120-25 лир. Ну, и, конечно же, мы сейчас видео снимаем в июне месяце, в конце июня. А ближе к сезону, ближе к сентябрю, yeah. если вы приедете, здесь уже будет и одежда зимняя, осенняя и весенняя. Mm -hmm. Для маленьких детишек, беклерычин. Evet. Для маленьких Turun, детишек. Альтон И Стоит такой 42 лиры. Uh -huh. Очень много разных вариантов. Цветов, моделей. Вот такая вот футболочка uh -huh. с шортиками. Есть yine просто... Yine böyle, да, с брючками. Gömlek, О, gömlek, ага. Рубашечка с вот такими вот брючками. Вы мальчик, э, мальчик. Мальчик, э, ага. И вот на такие вот костюмчики цена 60-80 лир. Yeah, на, модель, футболке, модель да, на футболке цены от 25 лир в зависимости от модели и от э, размера. Смотрите, вот такие вот модные классные футболки для мальчишек. Выше. Вот такие вот э, костюмчики тоже зимние. Они с, э, утепленные. Футболка, кофточка и штанишки. И есть вот такой вот еще вариант. Темно-серый с синим. Для новорожденных, сейчас мы показываем вам одежду для, дев для девочек. Для новорожденных, например, такой стоит э 25 лир. Вот этот стоит 42 лиры. И для новорожденных есть вот такие вот наборы. 10 предметов стоит 240 лир. 10 предметов тоже для новорожденных. И есть разные цвета вот с такими вот украшениями красивыми. А, вот такой вот набор из пяти предметов стоит 60 лир из пяти предметов и в основном такие берут а, в подарок. Bunlar, есть bunlar вот, такие вот. Да. вот это например для мальчишек стоит 165 лир, вот. Fiyat, eh? вот этот стоит 110 лир. Mm -hmm. 110 лир. И тоже с такими веселыми зайчиками. Розовые. Розовые, голубые, темно-синие. В общем, огромный выбор для новорожденных детей. Вот есть, например, со стразами. Вот такие вот красивые наборы. Есть вот такие вот летние платьишки. Очень красивые из натурального хлопка. Ну и, конечно же, а, вот такого вот плана на лето очень классно а, светлые цвета вот такой вот оригинальный набор с шортиками и футболкой стоит такой набор сейчас я вам скажу сколько он стоит на 125 лир стоит вот Hı -hı. такой вот набор футболка uh -huh. с uh -huh. лосинами uh -huh. uh -huh. очень много разных цветов вот есть с белой футболкой есть такой вот красной футболкой очень красивая вот это вот футболка в uh или -huh. вот это стоит 45 лир футболочка uh -huh. и для девочек тоже до 16 лет есть uh, модель вот такая вот интересная, вот интересная платишка можно на выход. Mm -hmm. И вот такие вот более летние pam летние вещи с 100% хлопок. натуральный одежда из памука. Бюджетная из еще вот такого вот плана очень интересная модель тоже с лосинами платье более теплая для 6 от 6 до 14 лет вот такой вот вот такое вот интересное платье с сумочкой потрясающе интересное ну и конечно же друзья с поэт пайет, с пайетками на какое-то интересное мероприятие, может быть, даже на Новый год, посмотрите, тоже э, с сумочкой. И вот такие вот два платьишка, более нарядные и более такое спортивное. Вот это вот, да, очень красиво. Девяносто три лиры стоит такое. Натуральный хлопок. Натуральный хлопок, очень красивое такое э, платье. Uh -huh. yeah, 95 лир тоже такое платье 95 лир, очень ä, красивая белая Bu платья 6 -14 от 6 -14 до 14 лет рукава можно завернуть и ä, такая вот красивая нарядная рубашечка хлопок стопроцентный от 6 до 14 лет для возраста вот такого плана тоже с 60, стразами. Цена на них uh, от 60 до 65 лир. Вот тоже. 6-14 лет. лет вот такие Bunun, вот оригинальные рубашечки. 47 лир вот такая вот футболочка. Вот такая вот розовенькая. 35. И еще и леварь. Летнее платье. 60, 60 лир. Böyle вот такая вот красивая блузка. 6, 6 для на 6-14 лет. <gülüyor> Тоже летняя красивая вот такая вот Это все натуральный Hı -hı. хлопок. да Сия пембе. И вот тоже очень красивое платье. Очень красивое платье. И вот такие вот более теплые вещи. Уже свитшоты. Да, свитшоты с шапкой. Есть розовый цвет и вот такой вот э, серый цвет. Также есть спортивные костюмы, теплые. Теплые спортивные костюмы, когда были таким? У 110 лир. Это вот такая вот кофта и вот такие вот штанишки. Есть серый цвет и черный. Также есть вот такого плана с молнией. Такая вот оригинальная вещь. Тоже кофта с вот такими вот, да, вот, такими вот брючками 6 на 6 14 лет стоит такой костюм 110 лет и очень красивый летний набор мы здесь нашли это вот такая вот футболочка uh -huh. с вот такими вот красивыми шортиками действительно очень классно стоит 45 лир. 6 на 6 на раз помогло надо Настоя натуральный хлопок, оранжевый и такой вот цвет, горчичный цвет. Также есть большое количество лосин от Бирьяштан. от одного года до 14 лет есть серые, черные, светло-серые, вот такие вот розовые. И цена от 25 лир. В зависимости, конечно же, от размера вот такие вот нежно-розовенькие, вот такого вот э, светло-серого цвета, темно-синего цвета, ну, цвета. перс. А, а, а, а, от, даже от нуля до э, 14 лет большой-большой-большой выбор okay. детских штанишек. Друзья, очень большой выбор платьев. Вот от таких более спортивных моделей с со стразами, с надписями до вот таких вот классических вечерних платьев. А тела Байня когда 65 лир стоят вот такие вот платья разные. Дорогие друзья, как вы видите В этом магазине огромный выбор вещей На девочек и на мальчиков И еще хочу вам показать некоторые другие интересные модели Например, вот такие вот наборы Сумочка, джинсовая кофточка и юбочка И есть очень много красивых Летних наборов. Вот этот мы вам показывали в другом цвете. Посмотрите, какая красота и насколько интересно выполнены детали. Э, платья, вы видите, за мной очень много э, платьев, которые э, можно носить как на торжественные какие-то мероприятия. Например, платье вот такого вот плана можно надеть на какое-то торжественное мероприятие, либо летние платья тоже. Э, вот таких вот спокойных светло-желтых цветов, либо темно синего цвета. Здесь цены на платье начинаются от 50 лир и размеры от 1 года до 14 лет. Очень большой выбор блузок, как летних, так и вот таких вот рубашек, которые можно носить с джинсами или с какими-то юбочками более вот таких вот классических рубашек, ну и конечно же очень оригинальных интересных платьев. Такое платье, например, стоит 85 лир. Посмотрите, как красиво сделаны разные детали, пришиты вот эти вот кристаллы и жемчужины. Очень красивые платья. Ну и конечно же, как я уже сказала, большой выбор цветов и большой выбор размеров то есть мальчики и девочки от 0 до 16 лет найдут здесь я думаю то что им будет по душе очень большой выбор футболок как от однотонных вот таких вот спокойных цветов или однотонных белого и черного и например есть вот такие вот оригинальные футболочки с различными надписями бантиками с различными наклейками друзья также большой выбор э, белья для детей есть вот такие вот боксеры для мальчишек для девчонок для мальчишек есть например вот такие вот э, боксеры Маечки. Ну и, конечно же, большой выбор нижнего белья для девочек. Носки от 1 года до 14 лет. Цены на носочки 3,5 лиры. В общем, как вы видите, огромный выбор всего того, что нужно детям. И самое главное, это качественные и недорогие вещи. Все это натуральный хлопок. И, как я уже сказала, дети будут просто в восторге от таких вот красивых и интересных интересных вещей. В этом году большой популярностью пользуются платья, футболки, сумки с куклами Лол. И здесь также в этом магазине есть вот такие вот сумочки, футболочки и юбочки. Вот такие вот красивые наборы с Лол, Тоже различных видов. Есть вот такие вот розовенькие цвета, либо вот такого вот э, белого цвета. E, bütün e, gelip да, дорогие друзья, Атила Бэй приглашает всех э, в свой магазин. Приходите, смотрите, мерите, потому что в видео мы смогли показать только лишь малую часть того, что есть в этом магазине. Ну, а вы приходите, мерите, ну и, конечно же, э, радуйте себя красивыми и качественными вещами, особенно своих детишек. Ну, на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Пока-пока.